Приветствую вас, дамы и господа, меня зовут Леонид, и вы вновь попали на канал Town Gaming, и мы продолжаем проходить Дайлай 2 Stay Human на высокой сложности. Что ж, продолжаем выполнять сюжетные квесты, и на этот раз нам нужно добраться до водонаперной башни, но сперва-сперва. Сперва я тут заметил вот такой вопросик на карте. О, то есть убежище ночного бегуна. И предлагаю добраться до туда, потому что 96 метров это не 200 метров. Так, самое главное это для начала приземлиться. У меня с этим бывают некоторые проблемы, но вроде как на машину можно приземлиться. Да, повезло. Повезло так повезло. Что ж, осталось где-то метров 60. Сейчас доберемся. Главное не забрести в эту опасненькую зону, где куча этих химических. Э я даже не знаю, как это назвать. Короче, дофига химикатов. Э в данный момент я не понимаю, как все-таки забраться. Наверное, с этой стороны будет лучше. Так, главное, чтобы меня зомби здесь внизу не схавали. Но вроде как, да. Так, можно забраться. Вполне получается дажды. О! Отлично, великолепно, я бы даже сказал. Э -э -э. Не хочу здесь застрять, так что. Вот так лучше залезть. О, вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой! я чуть не упал, боже. Хочу, повезло. Повезло, так повезло. Хорошо, что я ухватился и. Но почему-то я ухватился не с первого раза Либо получилось тогда, но я случайно задержал пробел Что не стоило делать, судя по всему Так, все, сейчас починим генератор У нас будет плюс одна сейф-зона Что очень-очень хорошо Так, а вот сам генератор Все, запускаем Давай-давай О, отлично, нам даже опыт за это дали ну, кстати, можно еще поспать, потому что ночью у нас все-таки опыта больше становится, несмотря на опасности. Но, так сказать, игровой баланс. Хочешь больше плюшек, э, играй в ночное время, подвергай себя лишнему риску. Так, здесь самое главное перепрыгнуть на другую сторону. Потому что вижу тут какой-то вопросик. Который прям привлекает мое внимание. А, оказывается, это сброшенный армейский груз. Это еще лучше. Так, открываем с помощью ключа доступа в а, Открываем, открываем. И, опа, военная техника. Да. Все, великолепнейшее. И мы даже за это опыт получаем. Так, так, так, так. Водона порная башня. Сюжетное задание требует от нас второго ранга. В данный момент у меня ранг даже два с половиной, а то и чуть больше. Это очень хорошо. А что по вещам, кстати? Ну, и снаряги у меня... Такое себе оружие на самом деле. Кстати, выберем что-нибудь покруче. Вот, например... Хм. Вот, например... О, боже, дубина Германа, серьезно? Нет, я хочу молот-радиатор, вот. Но все-таки я бы первым делом доломал либо вонючую трубу, либо тесак. Да. О, надо еще что-нибудь поставить из модификации. Например, искру можно поставить. Вот так. Все, отлично. Ну и можем выбрать либо вонючую трубу. Трубу. Хоть она и без мода всяких. Или же тесак, но я пока что с тесаком побегаю А че за фигня, почему у меня Туда отметка поставилась, я не знаю В общем, странные дела Так, в общем, бежим в противоположную сторону Я вроде как Помню, что у нас здесь есть э, Вот, э, центр изучения Геномов THV В принципе, можно забежать по пути Ой, блять Ой-ой-ой Сука, повезло, так повезло а тут все-таки мусор где-то есть, да? Ну да, можно приземлиться, если что, аккуратненько Но главное это не попасться к крикунам Хотя мы и так попадемся, понятное дело Так, бежим Ой, мне это не нравится Упятываем, упятываем, упятываем, упятываем, упятываем Да, крикуны это еще та заноза в жопе Так, поднимаемся в горку Не, вроде как мы можем забежать, конечно, в больничку. Чтобы найти потенциальные ингибиторы. Потому что где их еще искать? Не, ну в принципе я знаю. Их можно поискать как бы по городу. Потому что всякие эти контейнеры все-таки встречаются. То есть самое легкое, это, конечно, гуглить карту, где валяются эти контейнеры. И, соответственно, бегать свободно... Например, от Let's Play время. Но я думаю, я этим займусь потом. Пока что хочется сюжетку поуполнять. Выполним главное задание. Сюжетное. А я считаю, что водонапорная башня это очень такое главное задание. Эм, очень главное, да. Великолепно сказал. <coughs> Довольно главное задание. Поэтому... Лучше сначала с э, ним разобраться, а уже потом лезть в какие-то больнички, лазить там по городу, лутаться. Я понимаю, что лут нужен, но... Судя по тому, сколько у меня предыдущие серии длились, а черта так и манит забрать ингибитор где-то. Судя по тому, сколько я времени убил в прошлый раз. В прошлые разы даже. Сейчас нужно как-то более сконцентрированно играть. Все-таки Так, кстати Не, ну я думаю, что где-то здесь в доме может быть Контейнер с ингибиторами Наверное Хотя нет, все-таки а -а -а, не не-не-не, не будет нихера здесь Ладно Все, забираю весь этот Лутенский, который по пути мне встречается а -а -а, Даже шкафчик Могу залутать и бежим сразу к водонапорке. Не забываем, кстати, что у меня половина ХП только. Поэтому хилку нужно обязательно использовать и также сожрать грибочки. Потому что половина... Половина такого сопротивления к инфекции это как-то очень-очень мало. Я, кстати, вообще без понятия откуда сюда забрался зараженный этот, но... Все-таки я рад, что он забрался, потому что мы забрали с него трофеи. Так. 30 метров. А, все-таки контейнер может встретиться по пути, да? Наверное. Нужно понять, где именно он. Может, внизу? Или нет? Она выше, чем я думал. Да, высокая башня. А, не, я не хочу сейчас искать здесь. <свистит> Контейнер. Короче, черт с ним. Черт. Лезем. Ты да что ты ругаешься, черт, да черт? Заберешься как-нибудь. Хотят ее взорвать. О боже. Если они это сделают, у нас не будет воды. Давай, Эйден. Башня заминирована. Попробуй обезвредить заряды. Да сейчас все будет. О. Опа, опа, опа. 12 метров, 13 метров, 15 метров То есть Может, все будет наверху там как раз О Так, лестницу можно сбросить вниз Ой, здесь убираем взрывчатку Бля, ты бы аккуратно убирал, бро А как забраться бы наверх? Есть идея Ёлы-палы Может так? Или это вообще не то? Не, видимо не так Видимо надо забраться как-то наверх Ух ты, бля. Да, ёлы-палы, а как? Погодите А почему маркер внизу указан? Что там за фигня, а? Может, я о чем-то не догадываюсь, а? Может, я серьезно о чем-то не догадываюсь здесь? Кажется, нет. Кажется, я реально не догадываюсь. Ладно, сейчас посмотрим еще раз. Что можно сделать. Так, мы можем попробовать как-то забраться со стороны. Так, здесь я не допрыгнул вообще никак. Короче, попробуем вот так. Пока что. А вдруг реально как-то так. Хотя нет, мы же так поднялись. Что за дела тогда? А? Я чувствую, что здесь какая-то наебаловка. Или все-таки... Все-таки внутри можно было залезть куда-то, а? Вот сучки-то. А? -а, -а! А, серьезно, можно было с помощью этой башенки забраться наверх. Ой, боже! А вот, кстати, наши реально бандиты там уже наверху сидят. Ну сейчас к ним подойдем. Никто не умрет. О, ингибиторы, ингибиторы, ингибиторы. Отлично, отлично, то, что нужно. А почему только две штуки, а? Мне этого не хватит на прокачку здоровья. Это очень плохо. Так, где взрывчатка у нас еще? Вот. Все, убираем. Жесть, почему реально как-то не очень было понятно по интуиции, что надо было забраться э, через внутреннюю часть башни наверх? Как-то немножко даже стыдно. Ну ладно, справились так справились. Э, о, еще какой-то контейнер тут с лутом. Эх, жалко, что это не ингибитор, конечно. Это... Все-таки у меня имеется два очка навыков, которые бы я потратил на реально что-то крутое, но мне не позволяет уровень здоровья. Увы, увы. Что-то еще он дощечки плохо ломает Эйден. О. Забираемся. Уи. Так и получилось. Поучусь, поучусь. О, -о, о осуждаю, осуждаю. А, блядь, в смысле? Что, что я сделал? Джек и Джо зараз. Это, блядь, как я, как я проебался, как так вышло, блядь. Сука, пиздец. Кули вы взорвали, Джек и Джо в башне, хотят ее взорвать. О, боже. Если они это сделают, у нас не будет воды. Давай, Эйден. Башня заминирована. Попробую обезвредить заряды. Сейчас попробую. Я не понимаю, они меня типа спалили тогда или что? Что вообще произошло не так, а? Погодите, погодите. Блять, я все понял. Я понял свой косяк. Надо было начать с, с первого этажа, а я... А я, блять, Сука, я забрался наверх тем временем. Я думаю, зачем эта фигня внизу подсвечена? Что за дела, типа? Так. Блин, теперь в итоге все здесь нужно уби убирать. Заново. Ну ладно, я теперь понимаю, как это сделать зато. Так, запрыгивай, запрыгивай. Все, я... Ты нас убьешь. Мы не уйдем. Я чувствую, не что уйдет. теперь намного идет детонатр, получше Нет. дела Нет. Ой Теперь я реально чувствую, да, что, что дела идут намного лучше так, Они это Они умрут. Готово. Вода Ура! Ура! Все, мы хотя бы в этом не проебались Так, осталось подняться еще наверх Так Вот так надо? Бля, у меня что, еще сбросился этот... У меня сбросился бонус ловкости за то, что я проебался? блять, Грустно. Очень грустно, честно. Ай, блядь. О. так и получилось. Да, забрался. Это ваш выбор, уебки! Нет, не наш. Это... Это вы во всем виноваты, Твари. Давай-давай, Эйден, давай-давай. Поднимай, поднимай, поднимай, поднимай. Нас все равно наебут. Или эти засранцы с базара, или миротворцы. Чел, стоит спуститься, нас хватят. Блядь, все просрали. Просрали. Всех нам не одолеть. Поэтому пора устроить фейерверк. Никто не уйдет живым. Джо, я не хочу умирать, придурок. Эй, кто здесь? Стой! Или мы взорвем эту сраную башню, клянусь! У вас э, ничего не получится. Так, мы можем либо драться, либо договориться. Хм. Давайте договоримся. Я нашел бомбы. Поговорим? Время переговоров прошло. Мы все нахуй взорвем. Вы не слышите, все кончено. Я хочу свалить. И живым выбраться из города Поможете мне, я помогу вам Ты сам знаешь, Джек Нас никто отсюда живыми не выпустит Слушайте, и... я пилигрим Пора уже все взорвать Бросьте, вы этого не сделаете Не слушай М -м... его, Джек Это конец Пизду все Не знаю, мне страшно Вроде мы сможем договориться, Жо, а вроде и нет Посмотрим Жо, Это...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 Блять, что же выбрать По сути, их стоит проучить За то, что похитили Карла Блядь, не, я не буду ему помогать, заебали Я не торгую с убийцами и вымогателями Да, они и так уже заебались Глянь всех. на этого Светошу Пилигрим нам проповеди читает Ну и дурак же ты Ну же, Жак, давай Прощай, базар что? Что такое? Игрушка сломалась. Ты, <свят> ты это сделал? Ты за это заплатишь! Вот он. <свят> Не, ну... Я считаю, что мы сделали правильный выбор. Потому что они реально как бы <свят> бандиты по своей натуре. Что с ними договариваться? Мы уже и так нужную информацию получили. Поэтому можно и прикончить за их поступки. За Карла, за вымогательство и прочее, прочее, прочее. Ох. О, как мочит прям. Идеально. так мы джека я почти прибили утоплю! но все-таки у нас проблемы есть что-что не... я не... не услышал что ты сказал повтори Чуть-чуть совсем осталось, чуть-чуть Кто кого повесит Вы оба сдохнете, парни Вы оба просто захлебняете Своей собственной крови Едимом. Так, хил, хил, хил Хотя фиг там так, один умер. И второй тоже умер. Все, готовы. Ну. Информацию нужно мы получили. Негодяев мы проучили. Великолепно. Я считаю, отличный вариант развития событий. Так, а что по луту? По луту ничего интересного, да? Ну, видимо, реально ничего.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 Так, мы можем либо отдать выжившим это, либо отдать миротворцам. Если мы отдадим миротворцам, то получим автомобильные ловушки. А если выжившим, то тросы. А что вообще у нас по наградам? Бритвомет какой-то, электрические ловушки. О, арбалетный комплект. Не, это нам понадобится потом. Лампы, мир... Лампы молотова, серьезно? О, прикольно. Ловушка-маятник... Ультрафиолетовая ловушка. Так, тросы, подушки безопасности, посадочные мешки, оживление выжившими, вентиляция, улучшенные подушки безопасности, двусторонние тросы. Давайте выберем а... выживших, да. Ну все, выбираем. Погодите, сменить видео? Вода теперь будет более доступной, да. А тут что у нас? Ловушки и тоже вода. Ну, ладно, тросы. Все-таки выжившим сейчас вода нужнее. Тум-ту-тум-ту-тум. Все, народ, забирайте, не благодарите. Я, конечно, все понимаю, но почему фонарик буквально летает с камерой. Что за дела вообще, а? Ну все, выжившие будут довольными. Распределение Братвей. города. Ну, что ж, неплохо. Великолепно. Вращайте на себя. Ага, отражает текущее расположения зон города Здесь вы можете найти различные награды как... Эйден, где тебя носит? Воду, Эйден. Джек и Джо предупредили Барни, что Лукас хочет его схватить Он мог избежать ловушки, но пошел в нее Тогда Лукаса и убили Думаю, стоит обыскать убежище Барни в мотеле Танго Я позабочусь о безопасности так, а миссия у нас на этом, кстати, не заканчивается. Я слышал, что она встречается с миротворцем. Что у нас здесь появился? Лавка и испытание вода и молния. Мм, это интересно звучит. Но, кстати, мы можем все-таки забежать в Центр Изучения Геномов. Хотя это такое интересное занятие, для которого я бы выделил отдельный видос потом. Ну Ладно, бежим, короче, чисто к следующей точке задания. Ее родители офигеют. Тебе что, нечем заняться? Отойди. Пожалуйста. Не, я не отойду. Варь. <связь> а, так, все, спускаемся, наверное, на этом тросе, да? Уи! Блять. Падай. Барни. Будь свободен. Все, спускаюсь. Так, вот так вот, поднимаемся. Все, отлично. Я бы даже сказал, великолепно. <тит> так, Чел, Да, я, кстати, могу тебе купить армейскую аптечку. Одобряю. А тебе я продам какую-нибудь фигню. Все, забирай, мне это не надо. Вот это, вот это, вот это и э, можно продать все ценные вещи. Не откажусь. Ну все тогда великолепно, наверное. А снарягу я пока у себя оставлю. Не меня, как я даже не Ха, не хочу. Я помню, как в год... Так, все спускаемся. Четыре утра, между прочим. Ой-ой, ой-ой. Я видел Софи и ее людей у водонапорки, так что в мотеле никого не будет, но не знаю, надолго ли. Ну, надеюсь, что надолго. Вот, кстати, как этот э, навык э, паркура работает, очень классно, на мой взгляд. Так, так, так, так, так тихо, тихо, зомби, тихо. Как мы заберемся-то? Через фонарь, может быть? Давай, давай, Эйден, поднимайся, поднимайся. Вот так вот. И все, на балкон запрыгиваем. Все, отлично. Можно же выше подняться, я надеюсь, что да. А, тут же у нас заперто, да. Блин, придется как-то иначе. Ну кстати всякие плюшки появились заново это классно люблю респан лута все давай съезжай с помощью троса все молодец отлично так ищем доказательства в убежище барни открываем замочек и заходим внутрь А вдруг тут весь лут вообще появился, а? Вот, например, водочку можно забрать. Здесь можно сумочки залутать. Вот реально много плюшек появляется. Так что лишний раз лутаться все-таки необходимо. Вот даже здесь можно забрать, например, растения, мед. Вот, ромашки прям много. А что? А, кирпич? это не надо особо нам. Вот нам лаванду можно взять и ромашку тоже. Это точно лишним не будет. Мед. И ромашка. Все это дело забираем, в том числе и грибы. Все. Вроде как все забрали. Теперь точно все. Я надеюсь. О, можно попить, кстати. О, неплохо. Так, теперь точно можно зайти в комнатку. Так, здесь мы уже были. Вот, нам нужна эта комната. О, это можно еще раз открыть и забрать снарягу. Е-бой. Yeah, и даже кристалли... кристальный порошок. Ммм, отлично. Отлично. О, все, наконец-то забираю, что хочу. О, да. Тряпки, обмотку, консервный банк, а это что? Он какой-то коллекционер, что ли? Реально, какой-то кристалл присохранит. Как раз один такой, видимо, химический кристалл при себе держит. Неужто он верит в эту фигню? А это что у нас? Хм, здесь ничего нет. Какое-то ожерелье или что, это бусы? Пойдите, чё я тут пропустил? Я что-то пропустил? А, а, а, а, а? Чё за фигня? что то там зеленое есть. Тут везде есть что-то зеленое. Чё, чё за дела, а, народ? А. мед ромашка, окей. <мёд>, ромашка> это ладно. <плёд, ромашка> так, это забрали и продолжаем исследовать. Что здесь еще есть, а? О, настоящая помойка. Блин, реально. Ненавижу, когда на электронику да что-то стоит. Ой, я, я быстрее. Быстрее, быстрее. Давай. Я быстрее пытаюсь, да. Уходи оттуда. Жима. О, исследовать. Что ты нашел? Че это такое? О, это же... Это же татушка как раз этого Лукаса. Я так что и знал. За херня? Это все барни. Блять. Это... Человеческая кожа! Блин, да-да-да-да, именно. Тут кусок кожи с татуировкой. Срезали с Лукаса. Что? Да. Сейчас блевану. Уходи оттуда! Мы расскажем Айтуру, её! в вещах моей сестры? Не знал, что в этой дыре пилигримов нанимают в качестве горничных. О -о -о. Кожу сбрасываешь, барни? Что за хрень? Мне? Кусочек Лукаса на память? Ты извращенец? Пошел ты! Неплохо, но это не мое! Я убью тебя, сукинца! Коль нападаешь, если это не твое, как но, ты говоришь, а? Друг, Бля, где бутылки, где как бутылки? Тебя не Сучка! Лови в ебало! Уи! Время умирать! И не вставай. Уи! Не, все-таки от этих бутылок реально польза есть. Блять, что за хуйня? Он даже не смог бутылку нормально успеть кинуть в морду, да? Уи!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 Ты срезала татуировку с руки Лукаса Он был еще жив, когда ты это делала Ты с ума сошел? Я этого не делала Возможно А твой поехавший брат Барни не псих Мы не имеем отношения к смерти Лукаса Я иду к Айтеру У меня есть доказательства Эйден, это не мы Никто на базаре не поверит тебе Тогда откуда реально татуировка? Что за дела, а? Чё вы мне пытаетесь лишний раз наебать? Мне кажется, вы еще те врунишки. Тогда откуда здесь этот кусок кожи, Софи? Его подложили, чтобы нас подставить. Думал об этом? Кто это сделал? Зачем? Чтобы отвлечь всех от настоящего убийцы. Кто больше всех выиграл от смерти Лукаса? Кто выгидал больше всего? Если ты так легко сюда попал, то и другой мог побывать здесь до тебя и подложить это.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 мы не садисты, чтобы вырезать куски кожи, Эйден, и ты это знаешь. Я знаю, что вам мешают миротворцы. Да, и мы от них избавимся. Но никак психопаты и убийцы, Эйден, поверь мне, это подстроено. Я помогу тебе попасть в центр, клянусь. Как? Избавившись от самой большой проблемы от миротворцев. Это опасно. Мы очень долго к этому готовились. Я тебе все расскажу, когда буду готова. Будь на связи, Эйден. Пришло время перемен. Блядь. Что за хуйня? Я не хочу никого поддерживать. Я все-таки хочу мир во всем мире. Вообще, я должен выбирать что-то одно из двух. Ужас. Бля, я так был бы рад прикончить... Барни, но не удалось Что это было зеленое Это то, что, подтайная комната есть какая-то Или что? Или я что-то не понимаю А, это, это Я понял, короче, я понял Это с другой стороны дома Там а, была лестница, вот, да Да, короче, трэш Ладно, у пятого отсюда Что еще тут делать? Куда, куда мы сможем пока сходить? Я даже хз, куда? Просто, э дневник, э водонапорная башня. Ждите вызова от Софи. 75 лет спустя. Держу, что зима. Эйден, это Софи. Приходи на базар. У нас О, собрание. Готовы вести меня в центр? Я тебе все расскажу, когда ты придешь. Поторопись. Так, все-таки я дождался э вызова от Софи, поэтому возвращаемся на базар. Ну что ж, тогда бежим. Вот и используем для этого новые тросы. Уи! Великолепно! Давай, давай, давай, идем, лись, молочина. А все-таки с новым э, навыком паркура прикольно так передвигаться, на самом-то деле. Уи! Уи! Уи! Уи! Великолепно Правда за мной бегают какие-то твари Они даже гонятся до сих пор за мной Жесть Но Но ничего страшного По-моему я от них уже убежал Так спускаемся опять по тросу И уже 60 метров до цели Это отлично Это очень хорошо Так, вход. Вот он, вход. мне, что, да. что ты не ты не ты не не показалось, что ты изменился на базаре, но нет, мне все лишь показалось. Ладно. Подброшу, так, идем на собрание. Я чувствую, как его... Кстати, Дружок! а можно что-нибудь прокачать? Осмотрись и выбирай. А, мне не хватает редких трофеев зараженного. Это плохо, это очень плохо. Ну ладно. Благодарю тебя, мой мальчик. Да за что благодарить? Я но ничего не сделал. Все, я пришел. Давайте посмотрим, что это за собрание. Это безумие, Софи. У миротворцев больше оружия. И людей. Они раздавят нас. Пусть так, но у нас преимущество. Мы на своем поле. На своем поле? Ты спятил? Я запрещаю. Пока я главный, никто не нападет на миротворцев. Ты больше здесь не главный. Что? Ты не лидер, Карл. И никогда им не был. Из-за тебя мы потеряли людей. И кристаллы. Ты сам чуть не погиб. Моя мать хотела базару свободы, а не рабства у миротворцев. Я хочу восстановить здесь мир. Ты можешь мне помочь? Или уйти? Роджер, Хамфри, арестовать их Что вы делаете? Они хотят предать базар Роджер! У тебя больше нет власти, Карл Хочешь быть похожей на свою мать? Ты прольешь кровь, Софи Реки крови Бля Карл прав У нас нет шансов в открытом бою Софи! Какого? Поэтому сначала Мы должны их ослабить В смысле? Мы отключим их основной источник электричества. Без ультрафиолета Айтер не сможет защитить свою базу. Они будут вынуждены уйти из туннелей и потеряют арсенал. Как это поможет мне попасть в Централ Луп? Когда силы Айтера будут подорваны, он отойдет за подкреплением. Тогда ты сможешь попасть в Централ Луп, Эйден. Но сначала мы должны взорвать ветряк. И последнее. Пока Айтер не пронюхал. Барни, собери людей. Будьте наготове. Роджер и Хамфри, идите в арсенал. Раздайте оружие всем, кто может сражаться. А ты, Эйден, иди к Альберту и Винчанце. Они все расскажут. Ладно. Единство и свобода, Эйден. Вместе мы победим. Бля, мне кажется, я что-то не то сделал. Я не то решение принял, да? А... Я хотел, чтобы все было нейтрально, но... Какая-то фигня. Новое сюжетное задание, революция. Не, я его пока выполнять не собираюсь. Мне кажется, водички пока хватит на всех. Я лучше сайд-квесты какие-нибудь поуполняю, если что. Но в любом случае, квест завершили и на этом хватит. Друзья, благодарю вас всех за просмотр. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Если это так, то поставьте палец вверх и не забудьте подписаться и нажать кнопку колокольчика, чтобы не пропустить новые видео. И обязательно оставьте комментарий под этим видео. С вами был Леонид, всем удачи, всем пока.